Всем привет! И вы знаете, мне действительно очень ну, почетно давать сейчас эту тему, потому что я имею непосредственный опыт в абонентских платежах. И поднимите, пожалуйста, руки, кто видел вообще, ну, кто соприкасался со мной где-то на региональных семинарах, либо, может быть, где-то в каких-то офисах, когда мы проводили презентации. Отлично! Я рада, друзья, рада! Потому что вы, те, кто подняли руки, точно знаете мою историю. А кто вообще первый раз меня видит и, в принципе, не знает, чего от меня ожидать? Ну, так немного, но где-то так с 10% зала есть. Друзья, я буквально в двух словах о себе расскажу. Я имею хороший достаточно опыт в предпринимательской деятельности. У меня за спиной более 10 лет э, лидер, ну, именно опыта в MLM-бизнесе и лидерские позиции были в, именно в MLM-бизнесе. Но самое ценное, что я увидела в компании тогда, когда Александр пришел ко мне на встречу, и это человек, который мне открыл вообще все перспективы, когда я пришла на первую встречу, он показывал мне именно план выплат с водителей. И когда я увидела, что, оказывается, подключив одного водителя, закачав ему абсолютно бесплатно мобильное приложение, ты постоянно получаешь процент с его абонентских платежей. Вы знаете, я просто я поняла, что вот она мечта, ну, знаете, мечта сетевика-предпринимателя, чтобы ты одну проделанную работу однажды мог э, видеть и наблюдать и лицезреть вообще годами свой труд. Когда я увидела эту идею, я говорю, Александр, надо брать. Надо брать, надо делать, потому что идея потрясающая. Никто э, до нас вообще никогда не предлагал на рынок именно такую вот эту модель, чтобы подключить, дать человеку что-то бесплатно, то, что ему будет действительно выгодно. И потом, постоянно этим пользуясь, человек приносит тебе прибыль и однажды... Вот этот труд, ну, труд всегда должен быть оплачен. Поэтому, друзья, моя тема, и я знаю, что многие ждали, полгода мы давали презентации, и говорили, что да, в разработке сейчас определяются, сейчас высчитывают, принимаются решения. И мы, некоторые вещи сегодня, которые я буду показывать, они для вас будут известны. Но есть то, что для вас, для всех будет инсайт, потому что наше мероприятие называется «Инсайт». А значит, что очень многие люди будут получать, знаете, свои откровения и озарения на этом мероприятии. Итак, я попрошу слайды. Так, великолепно. Угу. Ну, опять, девочка и кликер, это, конечно, весело. Можно я попрошу мне понажимать, потому что все-таки у меня, видимо, не срастаются с ним дела. Нажмите, пожалуйста, следующий слайд. Итак. Я сейчас напомню нашу стандартную концепцию, по которой мы с вами двигались и которую нам компания обещала и заявляла. Итак, при подключении, буду уже теперь называть не франшиза, а лицензия, да? при подключении к лицензии на 11500 мы получаем 12% со всех водительских структур, которые прошли под нами. То есть если я подключила одного водителя, это мой, как мы его называли, таксопарк. Да, теперь это можно называть, не знаю как, водительская структура. Да, то есть будем переименовывать сейчас наши привычные названия да, и записывать уже так, как оно будет выглядеть у нас теперь дальше. Итак, моя водительская структура приносит мне 12% от всех абонентских платежей, которые выплачивает водитель ежемесячно. Если мой водитель... Дал кому-то промокод, поделился со своим другом, он же дает а, свой промокод, но при этом, если между мной и вторым, третьим, четвертым его человеком, просто он делится с друзьями, нету никого, кто есть на, франш... на лицензии, значит, этот а, человек попадает в мою водительскую структуру, и, соответственно, 12% это мои деньги. Если мы на лицензии в 44,500, то... У нас открывается глубина. Если мы выстраивали команду, мы подключали партнеров, мы понимали, что однажды, подключившись, я могу сама самостоятельно проделать определенный пласт работы. Там я приводила очень часто статистику, что, в принципе, наша сила именно в том, что нас много — это сеть. Ни у кого нет такого мощного инструмента, друзья, как сеть. Это люди, которые хотят получать дивиденды, в этом огромная сила, а это значит, что даже если, представьте, вот мы там понимаем, что сейчас мы можем делать какие-то вещи, но если у нас есть руки и ноги, и нам нужны сейчас уже в ближайшее время выплаты, мы берем на наши ноги, встаем, идем, подключаем водителя, дарим, дарим ему промокод, он его устанавливает, все, это моя водительская структура, то есть я понимаю, что я отвечаю за свои действия самостоятельно и получаю процент. Но если я поделилась информацией с Инессой, и я говорю, Инесса, давай мы с тобой в твоем городе сделаем тоже такую же водительскую структуру для тебя, Инесса подключила своих водителей и она получает 12% со своей структуры. Соответственно, моя, моя доля вознаграждения – это 8%. У Инесы появилась а, еще а, партнерская сеть. Она предложила кому-то купить лицензию, допустим, Виктории. Виктория получает свои 12% со своей водительской структуры. Инесса, соответственно, 8%, потому что Виктория у нее находится в первой линии. да? А мне уходит 6%. Это наша стандартная ситуация, которую мы с вами уже на протяжении полугода видели и постоянно именно о ней и говорили. При, при лицензии 88 500 мы получаем 12% с личных своих водительских структур, 8% с первого поколения наших партнеров. Поэтому я всегда говорила и делала упор на то, что самое выгодное, друзья, это увеличивать свою Первую линию партнеров, потому что благодаря тому, что она у вас будет большая, хорошая часть людей пойдут и подключат водителей. А это хорошие деньги 8%. Дальше идет 6%, 4% и 3% в глубину. И вы помните, что мы постоянно говорили о том, что да, от 1 до 4% у нас будет работать бесконечность. Кто эти вещи слышал? Поднимите руки. Отлично. Кто первый раз слышит? Ну, опять же, немного, да, хорошо. Для кого-то будет сегодня а, двойной инсайт. Итак, друзья, я хочу а, вас а, сегодня просто порадовать невероятно. Потому что от 1 до 4 процентов вы увидите, что и как необходимо делать для того, чтобы получать процент с бесконечности, а это значит, если у вас где-то кто-то начал подключать партнеров и продавать лицензии, да, где бы это ни было, в каком бы городе, в какой стране вы получаете, вы можете получать и с 10, и с 12 линии там, и сколько у вас их будет. Итак, условия получения дополнительного бонуса. В студию следующий клик. Итак, 1 процент. Один процент будут получать те партнеры, которые, у которых будет в течение месяца 50 водителей, 50 водителей личной группы, моих лично приглашенных, в активном состоянии. Что такое активное состояние, мы сейчас с вами узнаем. Что такое статус active, актив. Да? Следующий. Два процента будут получать партнеры, у кого личная группа водителей. В активном состоянии в течение месяца будет 100 водителей. Следующий. 3% будут получать партнеры, у кого 200 водителей в статусе «Актив». И 4% будут получать те партнеры, кто подключил своих личных 400 водителей, которые находятся в статусе «Актив». И я прошу следующий слайд «Статус актив» означает, что 4 часа в режиме водителя в активном состоянии во включенном приложении водитель должен провести на линии ежедневно. Поэтому 4 часа в сутки и статус актива. Если у нас с вами есть 100 водителей в активном состоянии, открывается уже наша глубина в плане нашей бесконечности. Итак, это включается с 1 ноября, друзья, 2017 -го года, то есть уже через несколько дней. Аплодисменты! На бонусный счет водителя теперь будет приходить 100 рублей. Если он пробыл в, режим, в режиме актива 4 часа в день, к нему... Пришли бонусы в размере 100 бонусов. Один бонус, один рубль. Скажите, пожалуйста, водителям, водителям которые у нас а, сейчас а, привыкли, что им везде пытаются не доплатить, везде снижают цены, им интересно будет провести 4 часа с включенным приложением и получить в день 100 бонусов? Очень интересно. Теперь больше мотивации идти подключать водителей стало? Однозначно. Прошу заметить, что использовать эти бонусы можно будет только для оплаты абонентских платежей водителя. То есть водитель сможет этими деньгами расплачиваться, потому что это финансирует компания. То есть это не то, что он откуда-то положил. да. То есть это деньги, которые финансирует компания. И а, это будет только для верифицированных водителей. То есть водитель будет проходить обязательную верификацию. Поэтому, друзья, я вам рекомендую, поаплодируйте сами себе. У вас появился потрясающий инструмент. <плодит> потому что сейчас все... Это, это, знаете, это невероятный инструмент для сети, я вам хочу сказать. Вот именно это, это то, а, что может сделать абсолютно каждый простой человек, у которого есть ноги и руки, пойти подключить бесплатно, скачать приложение водителю, после чего показать ему выгоду, для чего ему быть в режиме активной позиции 4 часа в день. И наслаждайтесь, друзья, получайте бесконечные свои проценты, но не забывайте, стройте сеть в глубину, продавая лицензии, потому что от этого ваш процент будет выше. И сейчас я вам хочу представить то, что а, было разработано, и то, что поможет сейчас каждому из вас. Прошу следующий слайд. Вот такие вот... А, а, как... Флайеры, да, вот такие флайеры, друзья. Мы с вами получим сегодня, завтра, завтра по окончании мероприятия все, кто участвует в нашем а, открытии инсайта, получат их, это подарок, и вы сможете уже с этими флайерами, недолго думая, уже подключать водителей. Смотрите, там будет написано, мы платим за ваше время. А, Скачай приложение, все достаточно очень быстро и просто. Веди при регистрации код, записывайте свой код регистрации. Будь в режиме водителя от 4 часов в день и получай по 100 рублей в день на бонусный счет. Все, друзья, вот это прямо на самом деле аплодисменты. И следующий слайд. Все, всем партнерам, кто приехал, друзья, будут подарены также вот такие визитки для того чтобы вы могли сразу же давать свой промокод и возможность людям скачивать и устанавливать мобильное приложение скажите пожалуйста кому новости понравились вы знаете меня они вдохновляют невероятно потому что для меня самое большое значение когда я принимала решение, Заходить в этот бизнес, делиться этой возможностью с друзьями была именно возможность простоты. Я всегда думала, как? Как большое количество людей пойдут и сделают одно либо другое? И я вам хочу сказать, что у меня, конечно, хороший опыт за спиной. Но благодаря тому, что когда-то мне показали выплаты с водительских структур, мой, ну, человек, которому я доверяю, и я говорю, слушай, ну классно, давай поехали знакомиться дальше. И когда мы познакомились с Ярославом, нам стало все понятно, что человек действительно видит, и у него есть далеко идущие планы. И когда у меня встал вопрос именно уже переключения в сферу именно таксфон, да, потому что все знают, что достаточно, ну у меня очень серьезные финансовые результаты в компании за там сразу первые несколько месяцев произошли. Для меня всегда было важно, чтобы большое количество именно простых людей, Простых людей пошли и сделали простые действия, которые могут дать им возможность потом получать для кого-то дополнительный доход. Для кого-то, в зависимости от того, как он поработает, ну можно выйти и на хороший доход. Для кого-то выйти вообще в другую реальность и стать финансово независимым человеком. Поэтому, друзья, я вас действительно поздравляю. Вот этот инструмент, он дает возможность каждому, любому Человеку стать действительно любым, потому что здесь все зависит только от нашей с вами вместе активности. Поэтому дерзайте. Спасибо.